И всем привет, с вами как всегда Маша. Вчера нам выпустили новых уэльских пони. В этот раз их назвали не валийскими пони, как старых, а уэльскими. Даже тип Б написали. Ну, ребят, это одна и та же порода, просто разный перевод на русский. В этом видео мы не то что их сравним, а посмотрим, как улучшилась проработка лошадей в Старстейбл первые уэльские пони были выпущены в 2016 году а вторые новые в 2022 прошло 6 лет давайте посмотрим изменения поехали heart only seems soft with it Keep holding on, you can't go wrong Cause what you know is true, is true for you Я считаю, что новая версия валийских пони похожа на старую. Это не является чем-то совсем другим, что лично меня радует. А вам понравился новый валийский пони? Может быть вам нравится больше старый? Напишите свое мнение в комментариях. Всем огромное спасибо за просмотр и пока-пока!